Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита, и мы продолжаем бегать по замку, не по деревне, прошу заметить уже по замку, как бы продолжаем бегать, пр продолжаем изучать, продолжаем вот это все рассматривать. А, кто такие люстры сделал? Дизайнерские, уродские, просто кошмар. Это же ужасно непрактично идешь. И если Плионя был бы чуть повыше, он бы башкой тут все эти люстры собрал пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. А это какой? вы? Тебя шутки научил ли он шутить, да? Так, значит, опять убраться забыл. Да что ж такое? Так, я этого просто... А, у меня же револьвер появился. Блин, давайте я как-то уберусь при вас сразу. Потому что, ну как это? Ну я не могу в этом бардаке просто жить. Это же просто отвратительно. Это, это, это, это ужасно. Этот бардак просто... Блин, у меня место не хватает. Куда ты что? Надо убраться. Я сейчас-сейчас сделаю. Блин, оно не убирается. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Ага, мне просто нужно вот эту винтовочку сюда. Получается. И вот место у меня целая куча. Блин, ну оно мне тоже так не нравится, конечно. Ладно, в процессе... Получится, мой нож три ячейки занимает. Так, да куда ты его пытаешься все переместить? И вот эту э, шляпу сюда же. Ага. Блин, капец, оно место занимает. Это кошмар просто. И вот так вот. Чпоникс. Вот так вот. Чпоникс. Вот так вот. Чпоникс. Вот так вот. Чпоникс. Вот это пока сюда уберем, но оно потом оттуда уберется. И вот так вот. Чпоникс. И смотри, сколько места еще. А ты говорил, места нету. Да есть еще место. Все, мой внутренний перфекционист ликует. А, кстати, на дробаш патронов-то вообще нету. А, та -та -та. Кстати. Пока не забыл. А, значит. Oh, только лучшие товары. Да не, вроде нормально его слышно. Привет. По, по бензинам. Меня как бы лучше слышно что чуть покупаем? Можно даже чуть-чуть погромче его сделать. Хотя он не такой громкий, в принципе. Да ладно, все. Не суть. Мы тут вроде все сделали, что хотели. Единственное, я что хотел посмотреть Блин, ракетница Где мне на нее просто деньги взять эти деньги отобьются с Я заново могу Купить их ну, за... А я их смысл продавал, если их заново попад... да. Не Ты, м... Ты меня на бабке не разведешь Не-не-не Так, у нас на винтовку много патронов У нас много патронов на пистолет Пока что, поэтому будем как бы Добро пожаловать В мой замок Это Лазарчик. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр оттай девушку мне прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь... Смотри-ка, она довольная стоит, Эшли. Мистер Кеннеди. Мистер Кеннеди. Как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Почему? Она станет носителем. И ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя. Священного... Владыки Садлера, так что ты нам подчинишься? Да. Ну те же сказали, без Нет. вариантов. Ты все слышал? Какая жалость. Ну давай, натравляй, на на натрави как своих псов. нашему гостю теплый прием, Раз уж он избрал смерть. Ну а что такое важный? Прям важный. Маленький, такой, такой маленький, а такой важный. Что вы что? Вы. Вы будете делать море, я, ДД? Не отходи от меня. Блин, опять этот бронированный прям, в кепке, блин. <свят> а торговец меня защитит? У -у -у -у! Нифига. Мужик! Защити! Кого? А че он так медленно бегает? Мужики, у меня нет дробаша, у вас. Блин, ну что же с вами делать? У а тебя же засранцы такие. Так вертуху. Вот так камбуху. Вот так. Да подвинься, блин. Да я берегусь. Главное шлимаем посносить. Да ничего вы не можете, мужики. Давай. А, я думал надо, блин, этот сжать, а это уклонение. ХПшк, мало-то. Спокойся. Ты что мне втащил? мне втащил что ли так я жал он а он мне втащил так я жал а он мне втащил не ну она не бесполезной в принципе чуть-чуть мне под, под натащили но это не страшно у меня же есть э, спрей может надо было скупить спрей у этого или я уже купил его секу ты че мне не помог ты чё за зажупился помогать Побывал в бою, да вот, тока-тока Блин, я у него покупался Ну ладно, пофиг как хочешь, Ну блин, как хочешь, нифига ты, блин, друг Называется еще, блин Меня тут пацаны жали а Он такой стоит, типа, не при делах вообще Таких друзей, как бы, вообще Это для тира, да? С а, нет, я думал, это тир, оттуда, тир туда складывать, эти жетончики. Так, маленький ключ, понятно. Так, туда Эшли закинуть, ясненько. Так, ну у нас новая локация, получается, деревня осталась позади. Сюда можно? А, ответ отрицательный. Деревня осталась позади, а, получается, мы будем воевать вот с этим море ДД. Но они говорили в оригинале море дыды, я, -ды", я тебе отвечаю, они прям так море дыды, -ды, море дыды. -ды". Оно прям бесило. А, прикол был, знаешь, еще какой, когда играл. естественно, тут все закрыто. Ника. Надо Эшли закинуть наверх. Может получится в обход. Ну понятно, все, у нас один, один вход. А... Да, все ясно. А, этот получается в оригинале. У меня был момент, короче, я... там, по-моему, не РПГ было, а, по-моему, был гранатомет. Я очень хотел его, я очень сильно его хотел, я там что-то продал пару пушек, короче, Ты его взял. оттуда проход. Но прикол в том, что, получается, у меня закончились очень быстро патроны на гранатомет. Спасибо. И других патронов как бы не предвиделось. Это было очень грустно. Но пришлось мне откатить э, сохранение и начать... А ты куда полез? Я так понимаю, нам сюда надо лезть, поэтому ползем обратно. Не-не-не, ползи обратно, обратно обратно. Эшли, ну Эшли. Ладно, я сам поползу. Догонишь. Ну или можешь здесь постоять, в принципе. Как бы угрозы не предвидится пока что. А сокровища собрать как бы надо. Сокровище это деньги, нам нужно торговать наш изящный флакон для духов. Это сокровище, правильно? Ну мало ли, вдруг это какой-нибудь этот. У него ничего нет, не пихается. То есть есть просто сокровища, которые ты как бы просто юзаешь, продаешь, а есть, которые ты улучшаешь. Те, которые улучшаешь, они как бы покруче их можно продать прям бодро за хорошие деньги с минимальной затратой. Ага. Ну, тут будут пять патронов. Это как бы тоже.. Это, это не лишнее. Я сейчас, в принципе, пацанов-то в основном с пистолета раскидал. Там ну флешечку, ладно, потратил. Ага. о о, -о, -о, -о, -о ага. ну я вспомнил. Сейчас будет этот пес один тут. Бедняга. Жестокая смерть. Это кто? А, записка Смотрителя. Я снова проснулся посреди ночи. Из подвала доносятся все, а, все те же кошмарные звуки. Будто кто-то скребет когтями по каменным стенам. А, и выкрикивает проклятие, завывая от боли. Ненависть, скрытая в этом человеке, могла бы уничтожить весь мир. Раньше он был палачом на службе у хозяина замка, как когда-то его отец и дед. Мрачная страница в истории рода Салазара. Фишгурс Салазар. А, даже в родной семье он а, выделялся. Он обожал свою работу и выполнял ее мастерски. Таков был его дар причинять людям боль Его способности вскоре заинтересовали господина Он отвел его в темницу и там... А, нет, я не могу об этом писать Даже не хочу вспоминать о случившемся Мой рассудок не выдержит Я сойду с ума а, Мне приказали ухаживать за ним, кормить и убирать помои И каждую ночь я вынужден слышать его крики Я больше не могу, с меня хватит еще одной ночи в замке Я точно не выдержу, завтра я уйду отсюда как можно дальше Туда, где не буду слышать этот голос Видимо он не ушел Так, стул э, с пиками точенными, понятно а, замок Или замок Ага, трава Никому не уйти А как? Это Не по-русски Ну в смысле Он уже ходит Я просто помню этого кента Ага <смех> Я, Блин, что всегда... с юмором здесь? Что у этих людей с юмором? Что торговец пушки, игрушки <смех> Что Леня выдает свои эти, как у перформансы? То она зверушек держит Где этот пес, блин? Сейчас появится а, Свет потерян Ладненько. Главное не шумить. Не шуми, Леня. Не шуми. Видишь, Леня вообще сохраняет просто... Просто хлад... Ты что базаришь? Леня сохраняет просто хладнокровие дичайшее. Так-то да, он слепой, а как нам пройти? А, ну, он же вырвется-то в курсе. Тихо-тихо-тихо. Сейчас вот здесь мы его будем это. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Он дурной, он слепой. Ему надо стрелять в затылок, я помню. Вон у него кишка в затылке торчит. Главное, иди прямо, либо направо. Молодец какой. Молодечек, молодечек. Ну воткнуть нож можно у него? У него же по-любому можно воткнуть нож. Главное обходить цепь. Так, а, может его надо снарядить? Выбросить, дурак, что ли? Давай я свой нож снаряжу. Надеть. Ты придумаешь, ты как ты меня заметил? Или он так? Я же говорю, можно Есть Тихо, тихо Не психуй, не психуй Это он просто психует, да? Это он просто психует Это, это не страшно Главное цепи не задевать Его можно убить так тихоря. Я надеюсь, он не слышит О, вот эта подача была, друг Вот это ты дал мощно, да Ципуру задел случайно Вот эта подача была мощная, прям я согласен Я хочу его с стелсу вырубить Я не хочу тратить на него патроны Развернись Мы сейчас втихаря его ушатаем Я тебе говорю Сэкономим кучу ресурсов. Я не знаю, сколько раз ему надо в пешку воткнуть. Но она все больше и больше становится. Главное отступить вовремя. Да без паники он нас не видит. Он глупенький. Я не помню, будет ли еще один такой чувак. Я только вот этого помню, если честно. И... Не, он повернется Надо было чуть раньше идти По ножу что Блин, нифига себе, уже пол ножа нету Может надо время выжидать? Какое-то ну, Как он, блин, настойчиво в угол пошел-то, а? сейчас, сейчас от можно вон, да, открыть просто дверь. Было. Вот она вылезла, нет? Смотри, она не всегда работает. Или типа реально надо выжидать время. Идите, <свистит> <свистит> вот эта реакция. Вот эта реакция, вот это я дал. Вот это я в молочек. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты меня почуял, что ли? Я там газанул немножко. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> тихо, тихо. Ты не можешь меня чуять. Вообще я... Тебе показалось. Это как отвлекающий маневр можно использовать, между прочим. Ну? Все, готов. Бог же любит троицу. Нет? Блин, какой, блин, это как у крепкий дядька. Мне еще на одну подачу хватит максимум. Не, ну мы должны по стелсу. Мы уже раз начали. Я лучше сломаю нож, но... Но сэкономлю все патроны. Как-то с винтовки ему в спину жарить вообще не сложно. Он так-то, ну, по большому счету несложный противник. Плохо время. Только возимся мы с ним, капец. Ну все, хорош. С тобой сначала смотритель возился, потом я с тобой вожусь. Ну хорош, ну все. Мне не кажется, что ты немножко... Почти достал, аж нос почесал, блин. Да, да, да хорош да. там, блин, это. Да, да хорош да. психовать, да я тебя зарежу. Ну, смотри, реально нет. А, есть. Может, надо посидеть подольше просто. Нож сломался. Ножа больше нет. Блин, блин, а если мне ножей не хватит. Но я, как минимум, уже ему сильно навтыкал. Блин, я, я, я, я не засал, Не засал. Уйди от цепей. Он прям возле цепей сидит. <Delhi> <Right> вот куда ты в тупики ходишь? Ты дурной, что ли? <snar> Просто к нему, когда он возле стенки... Если подходить, он, получается, резко будет поворачиваться Смотри, смотри, я только-только сейчас буду подходить смотри, Видишь, видишь, видишь, видишь он, он чувствует Тихо Не почесал морду, блин Ты смотри, какую, а он делает вид, что он меня слышит На самом деле ему кажется Все в твоей голове Ну пять раз-то уже Все, надо Да ты, ты прикалываешься надо мной У меня ножи кончились Вот пес, а придется его это Глушить Флешка его, кстати, вряд ли заглушишь Ладно, сейчас мы Сейчас мы его просандалим Все. По сути, ему одну плюху надо было. Ну ладно, пофиг, не страшно. Не страшно, один патрон потратили всего и все. Жгури противник ни о чем. Главное, чтобы он не был одновременно с этими как у с нормальными четкими пацанами, которые будут раздавать ему указания. А мне хватает на дробовик, как я бы хотел патроны сделать. Не хватает, ладно. Можно гранаты, кстати, делать? Я так понимаю, от него можно было просто свалить, да? Ну и ладно, что. С него бриллиантик упал. Нам что, лишний, что ли? Нам вообще не лишний. Я, правда, хотел его прям по стелсу шатать. Прям, прям красиво все сделать. А он взял... Ножи мне все сломал. А я теперь не смогу отбиваться от обычных пацанов. о, -о, -о. Бифигоменько, девочка мы. Что там случилось? Все было под контролем. Да так. Но насчет дверушек ты была права. И тихо не выхохмари, блин. Не могу с вас такие анекдоты травить. Я прям с ума с вами скажу. Ну все, ей плохо. Ты как? В порядке. Ну, пока. Пока. Все. Расходимся. Значит, говорит пока. Ну, пока так пока все. Так, а мы должны с этим. О, шпинель, кстати. Мы должны с Сэра встретиться. где-то эта мразь качается. Ого! Ну, вот эта мразь, которую, блин, надо сломать. Слышишь ее, да, вот она. А у меня нету. Получается. Сейчас у меня нету ножа. Ну, ладно. Опачки, а теперь есть. Я где? Ого! Ничего себе у него тут. У него тут вообще шикарно. Хорошо устроился, да? Красиво жить не запретишь, как говорится. Но опять же таки, сколько тут убирать? Это капец, у нас идти, сколько надо убирать. Никак. Что здесь у нас? А, ржавый меч. Золотой меч. А... Не меч. Железный меч. Нужно найти какой-то меч, я так предполагаю. Не хватает какого-то меча. Откроется. Да тоже надо что-то вставить. Так, ладно, головоломка. Ломка-головоломка голо... Ломка, а, Подсказку Подсказку мне Четыре изображения Ну понятно Давай, ладно, я возьму какой-нибудь меч Я взял золотой меч Я взял ржавый меч А, ну типа надо, я понял но мне все равно одного меча не хватает Смотри Значит у этого золотой меч Потому что ну типа король Типа по все а Этот, значит, подожди, это кто? Вот рыцарь. И вот рыцарь. А, попробуй пострелять по гонгам. По а каким гонгам? <связывая> О, хорош. А, -а, а Так надо, смотри, надо орель сначала. Сначала орель, потом э -а, олень, потом змея. А где змея? А где олень? А нет оленя. Есть какая-то монт, караказебра. Что это? это? Не похоже на оленя. Вы куда оленя дели? Орель? Неправильно. Может, реально последовательность надо выбрать? Стрелять горит. Значит, правильно. Да, попробуем змею. Горит. Неправильно? А, здравствуй! А тут откуда здесь взялся? Значит, Орель, Олень, а Змея. Красиво. И вот меч как раз недостающий. А крова. А, ну все, сейчас логично. Это не Просто копия. все понятно теперь. Ржавый меч на могилу получается. У этого чистый железный меч У этого железный меч У этого окровавленный меч а, И у этого на могиле ржавый меч Изично Ну конечно Загадки, пятый класс Похоже, Первая четверть прав. Конечно прав, я вообще всегда прав Ты во мне вообще не сомневайся Ты как бы если во мне сомневаться будешь Мы далеко с тобой не уйдем В Лене не сомневайся Во мне не сомневайся Видишь, как классно я этого чувака чу типа уработал. Что? Ах ты мразь. Иди сюда. Проверяем теорию. Использовать. Ее можно съесть, если удалить ядвитые железы. Можно использовать, чтобы установить запас здоровья. Понятно. А едвитые железы, как я удалю? Ну Пусть пока будет, если что, подхилимся. Надеюсь, она меня не травонет. Золотой браслет, неплохо. А сразу смотрю а В него можно что-то вставить, да? Нет, ничего нельзя Ну и хрен с ним а Мы сейчас вернемся назад, получается А, на балкончик Лады на балкончике я еще не был Погоди, мы же уже были здесь до этого. И что теперь? Мы сделали круг, что ли? Ну, получается Получается как бы логично что вообще А получается еще можно вот так сделать и типа срез В курсах ну, Вон щит я видел Опять надо стрелять по гонгам Вот есть э, конек Получается И змея Змея вон Это не змея, да? Это змея или не змея? Это кто? Олень да, Мне нужна змея, ищем змею Эть О, что ты Я мечтал в этом всю жизнь ну да. Оу. десант так, блин я сейчас все сокровища соберу я стану самым богатым парнем парнем в замке я был самым богатым парнем на деревне а сейчас стану самым богатым парнем в замке нормально растем сейчас салазара получается победим отожмем у него имение его и все Леон, чего? да все что, что на тебя спросить забыл и <смех> ты че, блин, ты а? такая приставучая? я еще раз сделаю это мы лутаемся нас ждут тяжелые испытания нам нужно залутаться нам нужно взять кучу всяких сокровищ кучу всяких прибомбатов кучу патронов кучу растений ты понимаешь что такое опасное путешествие опасный поход нас с тобой ожидает думаешь замок это конец замок это только начало чтобы даже игры не прошли, ясно? Если я не ошибаюсь, в игре три, как сказать, можно на три больших главы разделить. Маленький, маленький какой-то я такой, маленький. Вот так близко, мне не буду садиться, неудобно. Мне нужна. Ага, вот змея, кстати. А как мне и там, и там? А, она сама? А, нифига себе, да мы команда. Постой, да что, постой, подожди. Да ты не шустрей так быстро. Я же нормально все, я же тебе не бросаю ничего. Ладно, это внизу, это мы потом разберемся. Или сейчас разобраться. Он просто пишет, что я могу их забрать. Как я могу их забрать? Подожди. Меня заинтересовало ваше предложение. Как я смогу. А, а, нет, подожди, а как я смогу забрать? Тут нужен квадратный ключ какой-то. Ну, его у меня нету. Ой, не то. И вот. Маленького ключа у меня тоже нету. Нету. Соответственно, получается, вы что сделали со мной? На -а -е манули меня. Так, ну и что у нас? Блин, нифига уже полсерии. Ходим просто ни о чем. Просто ни о чем. Гуляем просто по замку всю серию. Так и назову серию. Гуляем по замку. Гуляем по замку. И вот этого безглазого чувака на аватарку. На аватарку. Хе -хе. Да кто тебя бросает? Как я могу тебя бросить? Я же если тебя брошу, у меня сразу игра закончится. Ты что? Мы же должны продолжать наше путешествие. Так, а надо выйти на грыжу замка, короче, что прислали сюда вертолет. Приветствую, мистер Кеннель. Добрый день. Ты готов передать девчонку? Да пока нет. Как же ты достал? Я взял на себя смелость, подготовить для тебя развлечение. Давай, что будем делать? Вашему вниманию! Отважный рыцар спасает принцессу. Так, в натуре, так и, так и есть. Не, ну по факту-то так и есть, что? На меня дракона сейчас выпустишь? Не, ну дракон, я на дракона не согласен. Давай, может, как нибудь договоримся? Как-то, ну дракон это слишком жестко. А не туда, подожди, а вот это, это, это, это, куда? Это сюда. А, ну куда? Они же дороги, куда то то ведут? А, жизнь паразитов, часть 2. Некоторые виды паразитов умеют управлять поведением своего носителя. Сей факт известен многим биологам, но наука мало знает о том, как именно паразит этого добивается. А, ниже представлен перечень таких паразитов. Дикросоелиум. А, когда личинка этого паразита перемещается в пищевод муравья, его поведение меняется. вечерние часы, когда температура воздуха падает, и животные выходят на пастбище, зараженный муравей забирается на травинку и хватается за нее жвалами, чтобы его проглотили. Личинка этого паразита селится в головном мозге некоторых видов рыб, в том числе желтохвоста и... Павлиньего окуня. Зараженная рыба поднимается на поверхность воды и плывет там, чтобы ее поймали и съели морс... чтобы ее поймала и съела морская птица. Спороцисты это парази... паразита. Спороцисты. А, это спороцисты. Я думаю, спороцисты это, блин, название паразита. Этого паразита развивается в глазных стебельных улитках, Стебельках улитки. глазные стебельки улитки это вот эти ее глаза, вот эти антенны, короче. Пульсируя словно земляной червь. Они меняют поведение улитки, заставляя ее подняться на верхушку растений стать легкой добычей для птиц. Оказавшись в желудке птицы, паразит завершают превращение во взрослую особь. Понятно. Короче, всем надо, чтоб сожрали. Они управляют более... Они, короче, ломают, получается, вот этот естественный отбор. Вот эту пищевую цепочку. Как бы они, блин, все разрушают. Я смогу здесь срез сделать? Ну, конечно. Шлагбаумы свои понаставят. Ну вот. Если что, отступаем на более открытое пространство. Плюс, может, наш друг торгует... А, так и что? Ходи за мной, что? Пока, пока бегаем, пока спокойно все. Вообще, очкова. Нет. Нет, ну нет. Ну не надо, я это помню. Это плохо. Тут, нам, тут снайперка пригодится. Так, сначала лутаем, потом... Получается, миссию выполняем. Кто? Где? Кого? Кто вы да вы чё, блядь? Мужики, давайте как-нибудь это... Ты ч надо? Пусти. Да блин, отпусти. За мной держись. Ах, ты засранец. Откуда он взялся там? Я тебе сейчас как дам, блин, в дыню. Ты ч творишь, блин? Ты видел, я топор на лету? А, бля, комуха, да я нормально все пишуй. Да я уклонился! Где? Yeah. Мне главное, чтобы тот снайпер в меня не попал Подожди, я же уклонюсь Он опять заешли пошел Ты смотри какой, а Да блин, уйди Так, нормально Только пусть меня... Да уйди Да ты смотри, какие, блин Ой, как вы меня бесите Секундочку. Сломал. <смех> Сломали мне лицо. Да все нормально. Я сейчас оживу. Я на самом деле бессмертный. Я просто я умею откатывать а, время вспять. А, на самом деле этой погибели моей не было. Это все иллюзия. Так, ладно. Надо подготовиться к бою. Надо было гадюку сожрать. Слишком много повылетало. А желтой травы нету. И нож сломан. Вот представляешь, какая напасть. Так, все, ладно. А у меня же есть револьвер. Что же я туплю? Страшно. Да вообще очково. Че бы эти с арбалетчиками не были? Они просто отовсюду повылетали, Это нечестно. Давай спровоцируем, чтобы они пришли. Или на середину надо выйти. Просто там, в принципе, неплохой был оборонительный пункт. Ну, давай, говори, они уже здесь. Или они еще не здесь? Надо было чуть дальше. Вот! Тут не соскучишься. Где? Вон бежит, бежит. Вот, блин, какой. Так, ладно, мне надо как-то. Я смогу отступить? Борода. Нет, все, все, отступаем. Отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем. отступаем. Красиво. Да блин, пусти на место, ты, блин! Отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем. Отступаем, отступаем. Они тоже отступают? Вы ч черти? Стой, стой, стой. Задницу мы сейчас засадим. Ах ты козл! Ах, ты козел дважды. Ренова. отпусти Шли. Че я ее задел блин ну мой же план был гениальный загнать их сюда всех получается мне надо блин она не успевает за мной сейчас сейчас сейчас, сейчас все будет сейчас мы я, я все сделаю мой план мой план идеален мой план совершенен мой план просто чудо валим валим валим валим валим валим валим валим валим валим валим валим валим валим план хорош план замечательный бежим быстрее я тебе сейчас не надо чтобы. куда беги за мной скорее вставай за мной твою мать не успел твою мать лови да, да подожди, я запутался в кнопках Здравствуйте Бляха, я же нажимаю Почему не срабатывает Иди в задницу Так, тихо, тихо, тихо Он один остался Один, он ничего не сделает Где он? Он наступает, окей Отлично, мы справились Эшли, план работает План работает. Куда он наступил? Ты его видела? Так, ладно, план работает. Половину раскидали. Я, пр я правда, по кнопкам промазываю, но это не страшно. Такое бывает. Ножей много. Окей. А -а -а -м -м -м -м -м. Гранату, правда, нечаянно выкинул. хотя флешку выкинуть. А вы ждали меня, да? Засранцы. Ладно. Главное, чтобы не мутировал никто. Бляха. Предчу предчувствовал. Я предчувствовал эту мразь. Так, отпусти. А, ну это не тот. Это, это, это слабенький. Окей. Да блин, попади ты в него. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас по чуть-чуть вас раскидаем Окей okay. По чуть-чуть их сейчас так и раскидаем Не, просто а что нам туда в гущу, в гущу залетать Где? Отовсюду о, у них Есть к нам доступ Где эти арбалетчики? Вон, вон вижу Тихо, тихо да Тихо, ну не сойти да не, не телепортируйся тут попал попал еще раз попал В порядке да ерунда да вообще изично блин че у меня глаза так чешутся? от моей игры аж плакать хочется видишь что еще кто-то вроде чисто должно быть Сейчас надо, короче, очень, блин, фиговую вещь делать. Что? Где? О, сеньор, говорит. Где? Или они так меня пугают? Сейчас надо Эшли будет закидывать наверх и прикрывать ее, пока она там будет крутить какие-то вентиля, По-моему, это этот момент. Если я не ошибаюсь. Так, ручная граната, это хорошо. А пока мы будем их крутить, опачки. Так, этот в шлеме, это бесполезно. Тихо, тихо, тихо. Класс. просто класс два этих как бы сразу блин личинки этих я спрыгивать не буду к вам идите в заднюю пойдем погуляем еще я ничего не пропустил просто патронов то нам надо будь здоров сколько Опачки. А как я поднимусь? -то? Почему я не могу подняться? Подняться типа нет, Ну, Там уже на балкончик можно перемахнуть. Ладно, пойдем попробуем ушатать хотя этих, этих пацанов. Я просто если сейчас здесь нажму... Чего они забрались? Или они плюются в меня? Ну да, сюда что-то надо типа, окей. Блин, я ненавижу это место. Отвратительное место. Так, я что говорил? А, игру можно разделить на, условно на три зоны, да? Это вот деревня, замок, и, по-моему, еще будет остров. Черт. Да капец, ты смотри просто, сколько из них лезет, этих глистов. У меня сейчас на винтовку патроны кончатся, они мне нужны. Мне в эту глисту надо попасть по-другому. Смотри, какая на плотная эта глиста. Это уже сильно развитый паразит получается. Там, когда из них просто у них мозги взрываются и тут еще вылетают. Это такие еще, ну, не сформированные глисты. А вот это уже, смотри, какие большие, взрослые, блин. Что-то специально сделано, что я их, я их не мог убить? Это античит какой-то. Смотри, сколько я в него уже встрелил. Ладно. Понеслась. Будем пытаться. Глисты развалились? Глисты развалились от флешки? Не понял. Сейчас, тихо. А, так подожди, может это же... Снимай свою каску. Так может, блин. Может, блин. Так может, блин, на самом деле их можно вырубать светом? Типа там же что-то писалось, по-моему, то, что типа на свету их вы их там не увидите. Опачки, бочка была, кстати. Ну, ладно, мы и так разобрались. Окей. Мы это будем иметь в виду. И чтобы, как бы э, нам быть всегда на подстраховке, мы сделаем вот так вот. На всякий пожарный. Так, и что у нас по патронам? Я бы на дробаш сделал патроны, кстати, на самом деле. Пистолет еще чуть-чуть есть. Пистолетные патроны вообще, кстати, очень сильно вручают. Но у нас эта серия получается такая, более, знаешь, такая... <смех> Очковая. Мы тут ходим чуть-чуть под очковые, там прячемся, ныкаемся, пытаемся как-то из засады вырубать пацанов там. У меня нету. Ну, окей, сейчас я лестницу спущу, скорее всего, туда, на второй этаж. И вот начнется жара. Начнется жара, я надеюсь, не сначала надо будет показать, что-то валяется. Так, смотрим, ничего не пропустил? Да вроде нет. Просто бывает бегаешь, короче, и, и смотришь, Что и нужно? пропускаешь много чего интересного. Так, гадюку я сожрал, трава у меня есть еще две аптечки есть больших. Кстати, можно сразу объединить. А, я их один фиг буду объединять, если даже желтую траву найду. Но мне, скорее всего, придется применить как минимум одну. А как максимум две. Так, опять у меня бардак в инвентаре. Убираться времени нет. Ага. Четыре оборота. Опачки, откуда была? Откуда вспышка? Ты что ли? Это ты был? Бежит, бежит. Опять бегут. Берегись! Че берись? Вот этого? Блин, вот смотри, с косой надо получается это... Них уворачиваться. Не мутирует. Мутирует, мутирует, мутирует. <свят> Руки. Культяпки не тянем. Отступаем. Отступаем. Срочно отступаем, Эшли. Эшли. Эшли за мной. Эшли за мной. Эшли за мной. Эшли за мной, блин Замечательно Да, блин, а, там еще Там еще стреляет козел какой-то Откуда-то Так, ладно а -а -а, тадик, так, Ах ты сволочь, ты вон где сидишь, да? А -а -а -а -а, так мне сейчас отжарят Ладно, мы с ним справимся сейчас План-капкан, план-капкан, план-капкан, за мной, за мной, за мной, за мной, план-капкан, план-капкан Назад. Так Не ты отходи. за мной назад, блин да -да. За меня встань Отойди. Ясно. Идут Да блин, все, сосредоточимся В молоко патроны тратим. Не спешим стрелять Блин а где патроны на пистолет? Так, все, с этими справились. Перестались эти стрелковые. Ях сейчас как дам, блин. Вас кто звал на тусу-то? Все патроны, все патроны ушли. Капец. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Убил? Еще один снайпер сидит. Ладно, размен не страшно. Все чисто. Вроде как. А, так. На норме. на у нас есть патроны. У, вот Сера, как он забрался в середину замка? Как он забрался? Если он знал обходные пути, чего не сказал? Да не ура, это только начало. Я -то согласен. Сейчас начнется самое жесткое. Просто сколько их здесь, их здесь просто чемодан цел Опачки, все, я здесь могу пройти теперь. А, ну на те балконы я все равно не смогу попасть. Окей. Все время. О, время-то уже. Время-то заканчивать, пора. Мы все гуляем по замку, да, и гуляем. Ладно, я думаю, мы этот момент успеем пройти. Хотя он дурацкий такой вообще, с ума сойти просто. Вся вот эта механика защиты Эшли, она немножко это как бы... Она дает напряжение, ты начинаешь... Блин, ее когда хватает, я начинаю сразу паниковать. У меня сразу паника. Топли, слюни, истерики. Так, материал М, материал М, нам мне на, на пистолетные патроны надо. Так, у меня есть еще ПП, если что. В принципе. Флешечка, не знаю, как нам пригодится, не пригодится. Так, ну ладно, погнали. Или что? Ее же надо наверх закинуть. Ага. Окей. Еще два надо сделать. как уж чересчур. Нет. Вон еще раз. Я вторая. А, вот и вот вторая. Окей. Давай с этой начнем. Нам сюда. Ага. Иди, крути. Справишься? Да, справлюсь. да будем надеяться. Да я прикрыл бы, блин, я ж не попадаю. же ко мне тоже сейчас приходить будут. Ой, ты какой быстро, смотри. Да, стой! Прикрываем, прикрываем Прикрываем и все, мимо <связывая> Сейчас, сейчас, беги пока туда Беги, прорывайся Я прикрою <связывая> да Твою мать держись, Я с тобой Тихо Подожди да да Твою мать Козёл. Ладно, с тобой попозже. Окей. Все мимо, все мимо. Куда делась эта метка сегодня? Нормально. Ой, ты откуда там взялся, дружище? Сейчас, сейчас, сейчас, нормально все будет. Все нормально. Я прикрыл. О, ты, ты, ты засранец, а? Вот мне надо себя прикрывать Ее прикрывать давай, давай скорее Давай скорее, пожалуйста Крути, крути, крути На, твою мать, бежит, бежит, бежит Твою мать Просто в тело Просто в тело Да блин, какой Я в нее нечаянно попал Извини. Да я знаю, ну блин, на толку Дай мне пистолетные патроны Ай, блин Меткая бывает один раз у меня Все Вот, это была метка, что? Мне кажется нет И что делать? Так, спускайся Конечно Скорее валим Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг за мной Ой, скорее! Реально? А то они ж нас догонят и будут больно делать. Я там не оставил лута. Порох оставил, ладно, Да, он не догонит уже, они дохляки. Сейчас я соберу тут все патроны. Вот это все. Я же меня тут еще был тяжелый бой вообще-то. Не догонят же нас. А их там я два завалю. осталось. Спасибо. Пойдем их завалим. Пацаны, вы че? Не дай бог, вы мутируете. А у меня нету ну ладно да я хотел шатать ножом зачем ты меня схватил вот и так вот ой как плохо я сейчас играл отвратительно потратил прям ресурсов целый а они наверное вон там остались да? а вот здесь я думал, наверху пацанов, которых я врубал. А здесь порох пропустил? Где? Внизу, что ли? Пойдем заберем. Лута много не бывает. Я, правда, на винтовку все патроны просрал. А я могу сделать, кстати. Я смогу сделать сейчас. Я же порох сейчас взял. Вот. Отлично. А, ну вон порох, правда. А, я уже собрался тратить, блин, <смех> патроны на револьвер. А, блин, оно успела вовремя. Молодец. И аптечка у меня осталось даже. Да, еще трава есть. Окей. Что время? Время нормально. Время у нас прекрасно. Я надеюсь, о, запись нормально у нас идет с тобой. Как бы без э, инцидентов всяких вот этих разных. Камеру бы поближе, конечно, поставить. Но, блин, не могу. Мне некуда. Она уже и так на краю стоит. А если стол ближе ставить? Что не получится? Не пол... Вот он, двор. Мы должны сейчас с лу встретиться. С нашим лов. Ну вот, да, двор. Все верно. А если двор, во дворе собаки живут. Ну все понятно. Сейчас будут еще опять собаки вот эти. Непонятные и невнятные. А что, получается, я к тем сокровищам уже не вернусь? Не, ну я манал опять через этот холл идти за сокровищами. Опять. Слушай, ну хорош вздыхать. А, сюда. Я ага. надеюсь ее не схватит Потому что через эти щелки стрелять Это вообще отвратительно Ну я признаю что я сейчас очень плохо сыграл В прошлой серии было неплохо У нас с тобой все Мы так прям легко прорывали Тихо извините а, Легко так в принципе прорывались А вот в этой что-то прям как-то не очень Так мать не время болеть Болеть не время я Хворь тебя свалит И что я буду делать Бредку искать, чтобы через, это, через стену перепрыгнуть Вроде пришли Ну и где он лазит? Все в порядке? Голоса? Это вроде бы Ну все Ну где этот? Волнуйся не за нее А за свою шкуру Опачки Луки, Уймись, дитя Нож, отдай Нож, отдай Стой! Ты куда побежала? Нож верни! Черт! Да пускай валит нож пусть вернет. Отдай нож! Меня что, на нож кинули? Меня с ножом опрокинули? В смысле? А как я без ножа? Леня без ножа, не Леня. Отдай нож. Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Поставь. тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Торгуется Черт, связь накрылась Главное, чтоб нож не накрылся Нож сломала Она мне нож сломала по-любому По-любому она мне нож сломала Ну нормально, класс. Без ножа чуть меня не оставила Зачем мне такие союзники нужны, которые меня без ножа оставляют? Не, ну ладно, пусть она гуляет. Я вот, если честно, вот этого не помню. Вот этого, по-моему, не было. До этого точно не было. Их, их разделили по-другому в оригинале. Но как раз после того, как их разделили в оригинале, я и не играл. А вот, ну, их разделили вообще по-другому. Не так. Как сейчас. Тяжело. Незнакомец. в смысле незнакомец мы с тобой уже друганы какой незнакомец Привет. что несешь я обновил ассортимент друг нательная броня полностью защищает владельца от выстрелов и взрывов слева. а также уменьшает урон получаем в ближнем бою может восстановить ее запас прочности торговец глаз она место занимает я бы взял Не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Починить боевой нож. Мне не хватает. Починить. То есть она у меня просто... Я... Сейчас. Она у меня просто получается. У меня ножей целая куча. Вот этот сломанный, да, почти? Давай его продадим, пока он не сломался. Привет. Я придумал. Я придумал. Я, я ему продам нож, пока он не сломался. А... Готов купить почти все. Подожди. Так, использованные ножи нельзя продавать, что ли? Блин, на какой он продаст? Чем еще могу услужить? М Ого! Купон на особое улучшение. Образец, образцовый купон, а который а можно менять у торговца на особое улучшение для оружия любого коварит. уровня. Как, Матильда. Кажется, Сокрович замок Уже на кейс Повышает вероятность найти красную траву Черный кейс Я бы улучшил кейс 30 шпинелей надо на вот эту штуку Это слишком много Нет, подождите, не все Это не все Мне секундочку нужно Сейчас Ну я ничего не могу объединить, окей Значит я продаю Значит, я просто продаю вот это. И у меня не особо пятка. много денег, на самом деле. С этой вещью. Но я купить у него тоже особо ничего не могу сейчас. А, улучшать что-то. Но пистолет вообще мне сейчас что-то как-то плохо себя снаряжение. показал. Может, реально с дробовиком что-то? Твою оружие в надежных руках, я все сделаю. Попробуйка Э. Попробуем в любое так. Время. Попробуем так, но пистолет что-то меня прям как-то это. Он домашний, да, но я, я с него не попадаю. Я понимаю, что это я криворуки, как бы, ну, ну как бы, ну блин, ну как бы, а, а как, а, а что? А где Луис Сэра, Я не понял, где он лазит? Может, договорились с ним встретиться? Он мне кинул что ли? Вот реально, мне, похода такое ощущение, как будто я сюда свер... вернуться не смогу. Ну ладно, не смогу и не смогу. Что-то я вырулил. Сыны, извините. А чё я боюсь? Чё я боюсь? Мне ж никого защищать не надо. Мне только за себя отвечать надо. Это кошмар. Это паразит вылез. Мне ж только за себя отвечать надо. Ну вылетит кто-то и вылетит. По башке получит и пойди домой. Что-то про плагас. Вот, вот это про этого паразита. Uh, last плагас Что-то last, last plagues. Но я сюда, походу, не смогу зайти сейчас. Ну, конечно, надо в дырку прыгать. Окей. Так, готовимся тогда к бою. Готовимся к бою. Готовимся к бою. Так, есть что, ПП достаю. У меня на ПП патронов достаточно. А окей, просто наверх надо будет нажать. Они меня еще не запалили. Записуля. А глаз по ветре таится в огне И ведет презренные души к спасению Отнеси алое пламя туда Где ему положено быть Так ты обретешь просвещение И тебе откроется путь Подсказка Вот это алое пламя Что-то поджечь надо Так, а что время? Так надо заканчивать уже Может, а на этом закончим? Давай на этом закончим. В принципе, вон там новый этот такой чувак, там какой-то появился с этим какого, с, блин, как господи, это называется кадил, вот. Ладно. А -а -а